В этом видео я расскажу вам о том, как правильно подготовить ребенка к первому приему у детского стоматолога. А также о детской стоматологии в нашей семейной клинике Неомет. Часто родители не знают, как подготовить ребенка к первому посещению стоматолога. Нужно рассказать, что такое врач-стоматолог, что он лечит, как нужно садиться на кресло, как нужно открывать ротик, что не нужно бояться бурмашинки, что бурмашин ⁇ это наш друг, без которого не получится вылечить зубик. Но с ребенком нужно прежде всего подружиться чтобы он видел в тебе в первую очередь не врага, а друга. Всегда спрашиваешь, где он учится, если это учительник, школьник, что он делает дома или в детском саду. И когда они начинают все рассказывать, зубики отходят на второй план. В конце каждого лечения, как мы говорим деткам, они получают подарочек из волшебного сундучка. Стоматология в клинике Неомед по праву может называться семейной стоматологией, потому что здесь помощь получат все члены семьи, как дети, так и их родители. Здесь мы помогаем преодолевать страх перед лечением и получать взамен красивые улыбки. Чтобы записаться на прием в клинику Неомед, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.